Всем привет! Моя история приобретения ботинок, наверное, очень стандартная. Были первые прокатные, потом были первые свои, которые ушли, просто ушли от меня. И потом, пообщавшись с хорошими ребятами, посетив пару школ, я понял, что нужно что-то менять. Выбрал себе ботинки 130 жесткости. Очень плотные, очень твердые, довольно узкие, давящие на ногу. Будут а, видеть удаленно я как-то побоялся. И честно, с учетом их цены, прекрасного качества, взял билет до Питера, приехал к Роману Кострову, где минут, наверное, за 30, с учетом его очень вежливых и внятных расспросов. У нас получилось сделать их и вытянуть и в длину, и в ширину, проблемные точки. И вот теперь уже, я не знаю, там, третью, четвертую неделю. Вот они вот такие. Я в них катаюсь. Они прекрасные. Спасибо. Всем мир.